Z-Drive, маневры кораблей ВМФРФ в Средиземном море вызвали споры на Западе. Группа российских военных кораблей приближается к Средиземному морю, где в настоящий момент находится авианосная ударная группа США. Такой информацией поделился американский военный аналитик Джозеф Тревитик. Миноборона России подтвердила, что шесть десантных кораблей, покинувших Балтийское море на этой неделе, направляются в Средиземное море. Где они примут участие в военных маневрах? По словам Джозефа Тревитика, учения боевых единиц в МФРФ вызвали бурные споры в западном военном сообществе. Об этом сообщает издание Zadrive. Палит Россия представляет эксклюзивный пересказ статьи. Из Средиземного моря эта флотилия может повернуть на север в Черное море. Между экспертами и наблюдателями уже вела серьезная дискуссия о том. Может ли это быть конечным пунктом назначения этих кораблей, отметил аналитик. До недавнего времени не было официальной информации о том, куда направляется группа кораблей ВМФ РФ, состоящая из шести боевых единиц. Объявление Минобороны РФ о планах этих кораблей появилось в пресс-релизе, который был посвящен российским военно-морским учениям в Аманском заливе. Последним находится крейсер «Варяг», эсминец класса «Адмирал Трибутс» и танкер «Борис Бутамо», вскоре они должны присоединиться к десантным кораблям в Средиземном море. Кроме того, вчера в Гибралтарском проливе был замечен разведывательный корабль ВМФ России Василий Татищев. Куда направляется это судно, не ясно, но вполне вероятно, что его появление каким-то образом связано с другими перемещениями российского флота, высказал мнение автор «За Джозеф Тревитик обратил внимание на то, что в Средиземном море находится авианосец ВМС США Гарри Руман и связанная с ним ударная группа. Вероятнее всего, эти силы будут следить за маневрами российского флота в регионе. Дело в том, что на Западе до сих пор не уверены в том, что Средиземноморье является главной целью десантных кораблей ВМФ РФ. Существует большая вероятность того, что они могут отправиться в Черное море. На этой неделе ВМС США приняли довольно нестандартное решение, было обнародовано местоположение подводной лодки с управляемыми ракетами типа Агая. Как оказалось, она находится в Восточном Средиземноморье и будет наблюдать за перемещениями кораблей ВМФ РФ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.